Всем здорова, с вами я Дэвид и Шахадзеев, вот, и это памятник. Читайте, тут написано, правда. Сейчас, вот памятник, сейчас я с вами пойдем вон в лес, вот памятник, в лес вон туда, видите, в лес, да? Так. Вот. Сейчас мы с вами отправимся в лес. Тут, правда, люди мешают, я уже. Сейчас. Поставлю паузу, когда я уже буду в лесу. Вот я в лесу, как вы видите. Сейчас вам покажу. Видно? Вам? Тут люди, правда, я уже сказал. Я не хотел скрывать полностью это название этого памятника, но там называется, что это был военный русский. Правда, по он в 2000 году, родился в 1980. Вот, это зима, снег идет. Я в городе Набережчины, это город Набережчины, меня зовут Дишат канал Дэви. Вот, сейчас мы отправляемся в лес. Там самый глушее леса. Сейчас у нас день, вчера было ночь, точнее вечер. Время было 18. Вот. А сейчас время у нас примерно 13.30. Ну 40, например, я точно не знаю. Так, отправляемся мы с вами в путь. То есть вперед, в пушь леса. Так, тут сукроб, правда. Сейчас поставлю паузу, когда найду правильный путь. Вот я нашел правильную дорогу. У меня нет сукробы почти. Почти не считается, что практически скажу вот. Видно меня, да? Сейчас вам покажу еще лес. Вот. Видно вам, да? Какой красивый лес? Идем так, по этой тропинке. Остановимся, знаете где? Остановимся мы вон. Сейчас скажу, когда мы остановимся. Я в лесу. Да вообще не хотел снимать про лес, но захотелось вчера думал на этой идее. Я буду следующее видео снимать на природе, на улице или дома там. Про игры. Вы уж забудьте про игры, короче. Ну пока не забудьте, может буду снимать, ну, чуть-чуть так помалу все. Извини, что я так сказал. я прям удивился, смотрите. Это же пенек. Большой пенек. А давайте отправимся туда пин, пинку, давайте, друзья, это пенек. Сейчас сниму, блин, ну вот мешает. Сейчас, ну видели же, да, пенек. На самом деле я уже давно это видел. Сейчас мы найдем с вами корку, может там покатаемся, ну правда денег нет. Так, люди, сейчас я ставлю на паузу, так сейчас. Вот. Время уже 3 минуты, я попрощаюсь с вами около подъезда, можно в лесу попрощаться, не обязательно поездить. Я таки сделал, около в лесу попрощаюсь, но не сейчас, я буду 10 минут записывать это видео. Потому что у меня вместе еще есть память, удалю то видео, но у меня есть на канале, так что смотреть можно. Вас. Вот. я снимаю ради меня и ради вас просто. Это, как сказать, полукачественный контент. У меня не. Почему полукачественный, а не качественный? Потому что я впервые снимаю в лесу. А потом впервые в лесу на улице. Точнее, впервые на улице. То есть это же часть вторая, но часть я не буду писать. Потому что это четвертая часть. Это уже пятая. Правда, все три части я был дома. А, это вторая часть на улице. Сниму я будет. Это будет ну, последнее видео на в зимой. Может, последнее. Я сниму свое последнее видео. Ну, не последнее, то есть я имею в виду ну, сниму видео свое в летом, наверное, или осенью. Точнее весной, когда я знаю. Сейчас. Вот так сделал, мне неудобно от норки держать. Так. Лес, лес, как вы видите. Пять минут. Ладно, идем. Сейчас ставлю на паузу, когда мы дойдем. До нормальной точки. Вот. Видите, да, там дерево как крестик выглядит. Сейчас вам покажу. Вот. Ну, друзья, я могу туда отправиться. Давайте отправимся. Самый глуш. Так, ничего не знаю, ничего сейчас. Подождите. Самый глуш леса, леса, леса. Так, если будет тормаживать, я сразу так, заранее скажу. Заранее скажу. Так. Могу сейчас сказать, но это будет странно. Так что потом скажу, когда будет 8 минут. уже 5. Не читай того около памятника, потому что я, почему я поставил на паузу, чтобы не терять свое драгоценное время. И не идти полчаса, потому что у меня зарядка, его не зарядка, а память закончилась. Я могу спокойно говорить громко, так как людей здесь не так, не, не так много. Вот. Блин, немножко странновато получается это видео. Ну-ну-ну, но... не знаю Кстати, вон еще дерево упало Так, теперь так пойдем. Время уже 6 минут Точнее, длинное видео Где-то у меня истратилось 600 мегабайт 800 где-то истратилось Гигабайт будет на 88 минуте А на 10, мне кажется, гигабайт 20, наверное Вот, так буду снимать Видно вам, да? Вон, вон. Давайте туда отправимся. Жалко, что к тому пеньку мы не смогли отправиться. Вот, взгляните, могу показать вверх. Тут, кстати, дятлы водятся. Еще дерево, смотрите, шатается. Высокие деревья. Вот. Кстати, здесь в прятки можно играть. Еще устроить какой-то челлендж. Но... Я буду снимать такие мне такие люди нравятся. Тут сукроп, так что я не смогу туда отправиться, к сожалению. Ну тут следы. А давайте отправимся. Трук у нас получится. Так, поставить паузу. Я поставлю для паузу, когда туда дойду. Вот я не, не полностью добралась, но я думал, это дерево сгибнутое. Ну вот смотрите. Сгибнувшееся. Ну смысл так, что идти, тут сукроп. Еще смотрите, какие деревья тонкие. Ладно, отправляемся назад. Назад. В ускоренном темпе. Правда, ноги отморозились и руки. Хотел видео с перчатками с но... Во-первых, если я с перчатки буду снять, у меня руки будут падать. Ну, не падать, точнее, телефон будет скользить. Как скользить? То есть неудобно будет держать. А если голыми руками, у меня получится. Тут люди сейчас. Пройдём до дороги. сейчас ставлю на паузу так и заранее попрощаюсь Ну а что с вами был я Дэри. пишет вас всем удачи и всем пока пока я заранее попрощалась потому что во первых что вдруг если у меня видео закончится потом уже попрощаемся полностью это не было это не настоящее попрощание так так, на 10 десятой минуте я уже запись завершаю, так что идем вперед. Я просто не уверен, что у меня сейчас у меня гигабайты страчены, у меня еще есть 4 гигабайта. Так что можно не волноваться, идем вперед. Это для картинки. Вот. Ну а что? Он еще, кстати, гибнувшее дерево. Ну да, правда, вы люди человек, но. Ну ладно. Так. Ставлю паузу, когда тут уже. Ну, поняли сейчас. Ладно, друзья, идем обратно. Если, конечно, на дорогу не запнут. Так. так, уже 10 минут. Так, друзья, может, сейчас на 12 минуте у меня остановится? Да ну не, слишком рискованно. Сейчас, получается, на восьмом минуте. Так, давайте из получается... А девятое будет у меня. Так, продолжаем. Вот. Давайте еще раз, второй раз попрощаемся. Сейчас. Ну а что с вами был я, лишь отвозвыв. Это канал ТВи. Всем удачи, всем. Пока-пока. Продолжаем. Я уже второй раз попрощалась. Нажал сейчас. Кстати, снег здесь холодный. Да, холодный снег. Сейчас еще раз проверю. Так, одиннадцатая минуты. Это походу. Ну, сейчас я хочу вам небо показать. Видно вам небо? Это видео, если что. Ну как сказать, я его не монтировал, Потому что все многие могут подумать, что я снимаю дома. Но, на самом деле это не так. Я снимаю на улице на природе. И если что, я сниму видео не только не сегодня, не завтра. Сниму, наверное, через две недели. Может, не месяц. Потому что я еще не придумал идею какого-то видео. Я уже на улице снял, еще раз сейчас снимаю. Так, теперь по-настоящему прощаюсь. Сейчас дойдем. Вот, я уже около дорожки, дорожки, ну что, надо попрощаться с вами. Ну что, с вами был я, Ильшат Возлыв. Это канал Деви. Всем удачи и всем пока-пока.